Вистели пули над степями полили танки мужики Ютился враг в окопной яме Рубили землю в две руки Огонь сжимал в котлы и кольца но был всегда рецепт один Неслись отряды добровольцев Казак, Абхаз и Осетин Пусть мало кто наш клич поймет А ну-ка, братцы, дайте джаза Дичайшая дивизия Донбасса стеной пойдет на пулемет, дичайшая дивизия Донбасса. Пускай патроны на счету. Способ верный штыковой, когда земля горит во рту, Наш враг ответит головой, За каждый выстрел в мирный дом, За каждую степную пять От нас не скрытся задний про Ощущения нет воевать, пусть мало, то наш клич поймет. А ну-ка, братцы, за джаза стеной пойдет на пулемет. Дичайшая дивизия Донбасса. Дивизия Донбасса Нам порох, как печная соль Мы им приправим наш девиз Возьмем границу под контроль Ну, без вас без вес Нам разрешения не нужны Но нашу честь не заморать Нас заклемят, как псов войны Ведь нам не страшно умирать Дайте джаза, стеной пойдет На пулемет дичайшая дивизия Донбасса Стеной пойдет на пулемет Дичайшая дивизия Донбасса